Фабрика процессов – это учебно-производственная площадка, на которой сотрудники предприятий, участвующих в нацпроекте, осваивают элементы бережливого производства. И осваивают не только теоретически, а и практически, участвуя в реальном сборочном производстве. Фабрика процессов как раз то место, пройдя обучение на которое, руководитель видит, каким образом совокупность отдельных действий, которые влияют на персональные показатели, может принести финансовую выгоду и повысить производительность труда, снизить себестоимость продукции, снизить время протекания процессов и повлиять на те или другие, на те или другие показатели предприятия в целом. У нас было три рабочих смены в первый день. Ну, в первую рабочую смену, пока мы не обучились, мы, у нас, как было, мы выходили в минус. У нас были большие потери, не хватало комплектующих, не успевали рабочие передавать на другие процессы, на другие операции деталь. Приезжал клиент, как бы, деталь была не готова. Ну, после обучения мы, как бы, это все оптимизировали, все, у... свои узнали проблемы, свои узнали ошибки. Все, переоборудовали рабочие места, как я уже говорил, наладили производство, и все у нас получилось. Клиент забирал вовремя, не было простоев, и даже на третьей смены мы вышли уже на прибыль. Прибыль она может расти двумя путями. Либо повышается цена продукта, что в условиях конкуренции очень затруднительно только для монополистов, либо снижается, снижается себестоимость. И вот как раз национальный проект, он ориентирован на помощь предприятиям для снижения себестоимости. Частью предприятий в регионе работают федеральный центр компетенции, с частью региональный центр компетенции. Но в определенный момент все предприятия региона будут введении регионального центра компетенции. То есть э, миссии и функция федерального центра компетенции это, во-первых, методологическая, а, во-вторых, э, научить людей работать с инструментами бережливого производства, показать пример. Это стопроцентное обучение на практике. Мы не учим и а тренируем, и обеспечить дальнейшее полноценное как бы, работу с предприятиями сотрудников регионального центра компетенции. Предприятие совместно с Федеральным центром компетенции планирует увеличение своей производительности на 10, 15 и 30% каждый год по отношению к базовому периоду.